Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. С вами Михаил Прошурин. Сегодня я хочу вам показать, как можно с Pair кошелька вывести любую валюту на Metamax. Напрямую с Pair кошелька у нас не получится, поэтому мы будем использовать любую биржу, на которой вы зарегистрированы. Я, например, буду использовать биржу Binance. Итак, что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобится кошелек pair Мы переходим в Payr. И, например, давайте я покажу вам на примере USTD, как вывести на Metamax. Но для начала нам нужно перевести на биржу Binance. Итак, нажимаем на кнопочку «Вывести». И здесь мы увидим сети. Нам нужна именно вот эта вот сеть. Не эта, а вот эта вот сеть. Мы ее оставляем и переходим на биржу Binance. Тут заходим кошелек Fiat и Spot нас перекидывают вот на такую страницу мы опускаемся ниже, находим USTD, нажимаем вот, выбираем сеть, нам нужна вот эта вот именно сеть, нажимаем на нее теперь копируем адрес этого кошелька переходим в Pair и вставляем вот этот кошелек ставили вот сеть у нас такая и здесь точно такая же сеть все это мы сделали теперь мы прописываем например 11 и у нас комиссия 12 5 берется у меня сейчас нету 11 usd я просто вам показываю на примере меньше вы вывести не сможете тут самая минималка это 10 usd вы можете только вывести так нажимаете перевести но ну, у меня в данный момент пишет недостаточно средств но дело в том что я сейчас вам покажу и у вас сюда должно будет потом на этот вот адрес прийти веста далее вот здесь отобразится ваш баланс вы перевели все у вас здесь отобраз... отобразилось. отобразилась вы нажимаете вывод и нажимаете сеть и здесь вы ищете сеть Binance Smart Chain вот эту вот сеть вы нажимаете вы уверены? да уверены потому что на MetaMax сейчас я перейду минуточку у вас должна быть вот эта вот сеть на, на MetaMax Binance Smart Chain но не Ethereum вот эта вот сеть Здесь у вас должен прописан уже токен, который вы хотите выводить. Вот у меня уже USTD прописан. Вот здесь нажимаете, если у вас нету какого-то токена, импорт токенов. И здесь прописываете контракт токена. У меня под видео будет контракт токена USTD. Вы запишите. Кому-то нужен другой контракт, то запишите уже другой контракт, чтобы он у вас отображался на Metamax. Итак, вы все вот это проделали, все. Теперь вы копируете вот этот адрес, переходите обратно на биржу и вставляете вот этот адрес. Все вставили, проверили, что у вас все правильно отображается. Адрес этот. Вот, проверили, что правильно все. Все. Прописываете сеть. Вот эту вот. Да, уверен. Вот у вас сеть Binance Smart Chain. Все. Здесь вы прописываете сумму. И нажимаете на вывод и у вас через некоторое время вот здесь будут ваши токены USTD вот и все вот так надо выводить на метамакс с любой биржи это делается с любой биржи примерно все проделывается так же, выбираете сети и переводите. Ну а на этом у меня все. С вами был Михаил. Прошу им. до новых встреч.